Всем привет! Это Туп Дота и сегодня я расскажу вам как один молодой киберспортсмен заработал себе 12 миллионов рублей за один матч. Поехали!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 На днях был один профессиональный дотерский матч, очень интересный. Играли там команды Evil Corporation и Sweet Boys, и по их названиям вы можете понять, что интересный он был не с точки зрения какого-то там скилла игроков или известности, потому что по большому счету это какие-то ноунеймы, а вот интересен он был в первую очередь за счет того, что перед матчем происходило на тотализаторах и букмекерских сайтах. Это был самый маразматичный 3-2-2-шный матч из всех, которые когда-либо палились в истории доты. Если Вдруг кто-то совсем не в теме очень быстро поясню. 3-2-2 – это матч, в котором команда ставит против себя бабки и заведомо старается эти бабки выиграть, то есть немножечко фидит и сливает к херам свою победу, лишь бы заработать денег. Обычно такое делается фаворитами встречи, когда игра для них ничего не значит и когда против них огромный коэффициент. И что же произошло позавчера? В это, конечно, сложно поверить, но похоже, что обе команды одного и того же матча поставили против себя бабки и пытались их выиграть. То есть происходило просто самое невообразимое в и что называется игра в поддавки. Ставки там были не самые дефолтные, типа победы или проигрыша, а чуть более закрученные. Ребята ставили на то, кто же сделает первые 10 фрагов. И виллы поставили на то, что сделают свитбойс, а с соответственно, наоборот. И коэффициент на цветов, которые были аутсайдерами, был ну просто какой-то мать его, космический 14 это значит что если вы ставите на них две рублей и ставка проходит то выигрываете вы 28 тысяч рублей но как вы понимаете так мелочиться конечно же никто не стал челик под ником эри поставил на одном только сайте суммарно 14 000, не рублей долларов если что в рублях это примерно 800 к Поставил он их против себя. И посмотрите, какая же все-таки клоунада происходила во время матча. Счет 9-9 всего лишь один фраг отделяет этих игроков от своих миллионов денег. И так как обе команды залили против себя, они не могут делать фраг, чтобы не просадить свои бабки. Это выглядит очень комично, но еще более комично выглядит развязка этой ситуации и тот самый 10 юбилейный фраг. Чудесный Магнус на лоу ХП делает вид, что он вылетел из игры или что у него происходит какие-то. Лаги. В общем, он отдается крипам. Просто берет, сливается в наглую об вражеских крипасов, бегая туда-сюда, и через пару минут делает дисконнект, якобы у него залагало. И кстати, замечу, что пока счет был 9-9, все 10 игроков мялись как девочки и изо всех сил пытались никого не убить. А как только на табло появилось число 10, началось мясо. Вот так вот, максимально по-тупому, глупо и просто в высшей степени по-дебильному, делаются огромнейшие бабки в доте 2. Напомню вам, что все. Всего лишь зафиксированная ставка, которая при этом была еще и скинами, составляла 14 тысяч бачей и она обеспечила по меньшей мере 200 тысяч долларов выигрыша. То есть те самые 12 миллионов рублей, которые вы видели в названии. Тут, конечно, есть нюанс. Не факт, что данная ставка зашла именно на свитов, потому что интерфейс сайта от нас толтаивает. Но какой даун, скажите мне, будет ставить 800 тысяч рублей на челов с коэффициентом 0,06? Это 100% были бабки, летевшие на светов и сто процентов они были от чувака, который что-то знает. А сколько денег было поставлено в сумме, это вообще меня на самом деле пугает. И естественно инф об этом нигде нет. Ну и теперь вопрос: что же будет дальше? Что грозит этим ребятам, которые развели своих фанатов на миллионы рублей? Может быть, их посадят в тюрьму или выпишут огромнейший штраф? Ни хера, максимум, это баны на киберспортивных турнирах, хотя нахер они им нужны эти киберспортивные турниры, если они с одного 32 двашного матча стали мультимиллионерами пуская рублевыми да и не будьте наивными не думайте что это первый подобный прецедент их стороны мне кажется что они таким образом сделали уже очень очень немало денег. Не так много денег, как этот парень, конечно, но все равно. И у меня тут вопрос к вам. Как бы вы поступили, окажись вы в подобной ситуации? Играете вы в тир-2-тимки, бабок не так уж много, перспектив ворваться в топ тоже не очень много, потому что тиммейты какие-то, ну так себе, вы понимаете, что ничего вам примерно не светит, и тут у вас на плече сидит такой дьяволенок, и все настойчиво предлагает манящую возможность практически без риска обеспечить себе безбедную жизнь на ближайшие несколько лет. При этом совсем не труждаясь. Каждый, я уверен, выбрал бы здесь что-то свое, и я ни в коем случае не оправдываю 3D-двашников, но как по мне, дело тут скорее в законодательстве. Если бы киберспорт уже наконец-то приравняли к спорту во всех отношениях, и если бы законы на этот киберспорт действовали те же самые, как на тот же самый футбол, то этим парнягам грозила бы тюрьма, а не какие-то баны. И тогда я уверен, что на тир-2-3 сцене не было бы подобного говна. А сейчас же такое там на каждом шагу, что очень даже печалит. Ладно, на этом пожалуй все. Пишите обязательно, что вы думаете об этой ситуации. Можем с вами это пообсуждать еще в комментариях. Но ну, а я побежал. Можете поставить этому видосу лайк на прощание и глянуть какой-нибудь другой. Ну и подписаться, конечно, не забывайте. Зря что ли я об этом говорю в каждом ролике.